Друзья, приветствую, с вами вновь Станислав, магазин «Гироскутер Шоп». Ну что, встречаем новиночку, очередной от компании «Ультрон». Совершенно новая модель, не то, что даже доработана, новая модель «Ультрон Т11», называется «Плюс». В этом видео мы с вами поговорим о его характеристиках, что он может, на что он способен, что идет в комплектации, ну и, конечно, покатаемся. Погнали! Ну что, друзья, давайте знакомимся с самокатом. Вместе с вами буду и знакомиться я, потому что вижу вживую я впервые. Конечно, знал, что разработка идет, да, то есть, но пока как вживую не увидел. Да, то есть и... Сами понимаете, это совсем другая история, поэтому давайте смотреть вместе с вами. Итак, что в глаза бросается, это, конечно же, как сказал, 13-дюймовые колеса, на Т-11, по крайней мере, такого раньше не было, тем более 13-дюймовые и 14 они сейчас стали такие распространенные, популярные. Клиренс, вы видите, большой стал, да? самокат стал сам по себе больше намного, моторы у нас остались также по 1600 ватт, то есть общие 3200, но при этом, друзья, посмотрите визуально. Вы видите, да, моторы, они изменились, они немножко другие. Но по заявлению производителя они остались также 4,5 сантиметра, то есть по 1600 ватт, но просто другой, другой производитель. Что у нас также с вами изменилось? Изменилась передняя вилка. Многие клиенты да, то есть давали обратную связь, что хорошо бы на данный самокат поставить газомасляную вилку, да, то есть, и соответственно она была бы поинтереснее. Мы вас услышали, заводу передали, завод отреагировал и встречаем, пожалуйста, газомасляная вилка. Вы видите, она достаточно серьезная. Я более чем уверен, что она ненадежная. Видите, все отрабатывает хорошо. И как вы видите, здесь стоят две траверсы. то есть это говорит о том, что сама конструктивная часть она доработана и сделано все грамотно. Ну, конечно, как будет себя вести, как покажет самокаты уже при активном использовании, там, да, то есть это уже покажет время. Поэксплуатируем, покатаемся. В этом видео, кстати, друзья, не переключайте, смотрите до конца. Мы покатаемся обязательно. На дороге, конечно, сейчас гололед. Скорость заметить максимально, не знаю, получится или не получится, но покатаемся. Но по заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката достигает до 70 км. И пробег на одной зарядке где-то в районе 65-70 также. Ну и самая немаловажная часть, что в данном самокате сердце с электроустройства изменилось тоже, и оно стало больше 30 ампер часов. 60 вольтовый, ячейки 18650 контроллеры синусные 45 также остались контроллеры у нас если вы обратили внимание визуально нигде не торчат но у нас увеличился дек она как в длину так и в ширину за счет чего как раз и получилось разместить сюда как аккумулятор 30 ампер также и контроллер но мы с вами в этом видео скроем крышку деки и посмотрим что внутри и как все это дело сконструировано сделано и собрано так что дальше у нас друзья давайте Посмотрим, наверное, по порядку. Переднее крыло. Переднее крыло а, такое, как-то по мне, конечно, немножко коротковато. По крайней мере, передняя часть. Да? То есть, как будет лететь, не знаю. Посмотрим. Обязательно поделимся впечатлениями. По освещению. Освещение у нас, смотрите, стоят две фары Arctic. последний тоже модификации. Освещение, по мне, более чем достаточно. Больше что-то устанавливать сюда не нужно. Ну, а тут смотрите сами. Как говорится, любой каприз за ваши деньги ради бога фары можно регулировать наклон, то есть подтягивайте как вам удобно и, пожалуйста, поехали. Также мелочь, но глаза сразу бросился, это сигнал. Сигнал Конструктив остался, скажем так, тот же самый, да, то есть без изменений, но а, проводка, подключение к сигналу да, стало а, намного лучше по качеству, да, то есть и визуально, а, вот прямо все, прямо как видно, что как компания, завод а, работает над улучшениями. Не только, скажем так, в моторах или в емкости аккумуляторах, но и в мелочах. Рулевая колонка осталась также без изменений. Она идет также с регулировкой по высоте. То есть здесь спокойно, универсально может любой человек с любой ростовкой кататься на этом самокате. Руль у нас также остался без изменений, как на последних модификациях, зачелкой. То есть все как положено. Оплетка. Как вы видите, это уже такая фишка у ультрона, да, то есть сейчас на всех линейках последних, то есть уже становится, они устанавливают оплетку, то есть как на мини-моторсах. И, кстати, заметил, это то, что тормозная машинка, здесь у нас стоит с вами гидравлика спереди-сзади, как, ну, в принципе, на предыдущую модификацию, но на обновленной модификации новая машинка, посмотрите. Кто смотрел предыдущее видео, снимали 108-128 версии 3.2 про модификации Там как раз тоже стоят такие машинки, удобные, лучше по качеству и с регулировкой мягкости и жесткости тормозной системы. Так, давайте слева направо мы сейчас с вами перейдем, касаемо управления здесь рулевой частью и вообще всей, всем самокатом. С левой стороны у нас стоит блок освещения. Тумблер стандартного включения света, отключения С правой стороны у нас включение поворотника. Спереди поворотников нет, они у нас появились сзади. Раньше такого вообще не было. Конечно, особо не скажу, что блещет мега яркостью, да, но тем не менее, в темное время суток это будет заметно. То есть на небольших относительных дистанциях видно будет. Ну, лучше, чем ничего, скажем так. Ну и стандартно слева, снизу у нас сигнал. Вольтметр остался также без изменений. Вещь удобная, сами знаете. Бортовой компьютер MS668, такой же, как на всех с синусными контроллерами. Eco Turbo Single Dual. Самокат совершенно новый, поэтому, друзья, вот, чтобы некоторые клиенты спрашивают, там, почему пробег там, 6 или 7 километров или 5 километров, мы бэушные самокаты не продаем, да, то есть, только новые, бывает просто на заводе, там, например, там, тысяча самокатов, возьмут там, из них там, 5% этих самокатов, ставят на стенд, включают и на холостой ход крутят, да, смотрят работоспособность данных самокатов, есть ли какие-то отклонения или, не дай бог, какую то неработоспособность, да, то есть, чтобы брака выявить и не отправлять бракованные устройства. Итак, Складной механизм остался таким же, без изменений. Все знают прекрасно, что Ультрон славится, самокат Ультрон хорошим, надежным складным механизмом. Задняя, давайте подвеску посмотрим. Подвеска у нас визуально, как смотришь, вроде не изменилась, но при этом, мне кажется, пружина стала чуть-чуть побольше. Ну, посмотрим, как она ведет себя на дорогах, конечно, но так вроде... 13-дюймовый, да, то есть ей нужно немножко подальше, и рычаг стал подлиннее, за счет чего пружину все равно пришлось чуть-чуть увеличить, и, наверное, поставили новую. Что касаемо здесь, кстати, подвеска, вы видите, да, друзья, что стоит у нас с вами также подшипник, не втулка, потому что втулка, вы сами знаете, что она э, разбалтывается со временем, и, соответственно, у вас получается люфт, а с подшипником такой проблемы не будет. Габариты, клиренс, вы видите на экране. Кому нужно, поставьте на паузу, посмотрите. Конечно же по весу, да, то есть поднимем, посмотрим. Вес самоката изменился, безусловно, но ну, вы прекрасно понимаете, что добавились 13-дюймовые колеса, емкость аккумулятора стала больше. Кстати, друзья, обратите внимание хочу на тормоза, да, то есть тормоза, но, ну, как я сказал, гидравлические, да, тормозной диск, посмотрите, у нас тоже э, завод молодцы, видите, да, поставили проставку, чтобы равномерно все встало, да, то есть и тормозная система работала, не протирала по возможности, да, то есть работала хорошо, поэтому здесь вот видно, что в этом плане тоже ведутся работы. Так, а по а, комплектации. В комплектацию сейчас я принесу, покажу. Вот у нас с вами идет в комплекте, это идет а, само сиденье, основание, да, то есть платформа крепится, она по той же схеме, как и стандартных сих ультронов. Сама сидушка, сидушка обновленная, мягкая уже, широкая. Ну и, соответственно, у нас с вами идет сам мануал, а, гарантия 12 месяцев. И идет у нас с вами зарядное устройство, 2 ампера стандартно, брызговик и мультитул. Так, друзья, кстати, хотел обратить внимание, да, то есть пока не забыл, вспомнил. Обратите внимание, что сейчас сделали так, что силовой кабели да, то есть они уже провели таким образом, чтобы не было проблем с тормозного диска, да, то есть, соответственно, вам уже не нужно там разбирать образный мотор-колесо полностью, да, там, чтобы, соответственно, поменять, там, например, тормозной диск. В этом плане огонь. И, кстати, по зарядке. Везде стоят 30 ампер часов аккумуляторы, за счет чего, соответственно, за время зарядки, так как в комплекте идет одно зарядное устройство на 2 ампера, в районе 15 часов. Соответственно, докупайте второе зарядное устройство 2 ампера, либо ставьте, берите 5 ампер. Больше емкости я не рекомендую. Здесь у нас стоят два порта, также все осталось. Вставляем два на зарядных устройства, заряжаем в два раза быстрее. То есть с двумя зарядками примерно где-то в районе 8 9 часов. С одной зарядкой равен 15 часов. Итак, друзья, давайте с вами не переключаемся, сейчас я вам кое-что еще покажу для вас, такой небольшой сюрприз. Как вы думаете, что это, я его сейчас. А с вами сейчас я знакомлю тоже Ультрон Т 11 не плюс, а обычный Т 11 но уже самая последняя модификация. Ну что, друзья, давайте немножко пробежимся, так посмотрим визуально, да, то есть чем отличается T11 Plus 13-дюймовыми колес, колесами от Ultron T11 версия 5 то есть последняя модификация 2021 года. Визуально, понятное дело, это колесами, здесь 13 дюймов, здесь 11 дюймов, остались такие же изменения, видно визуально это по моторам. На 11 дюймов остались те же самые моторы, которые выпускал Ultron ранее, на T11 Plus моторы отличаются, они другие. Вилка, она, подвеска у нас такая же одинаковая, то есть все четко, все отлично, сигналы, крылья все схоже, освещение фары одинаковое, единственное, что на Т-11+, у нас стоит две фары, на Т-11 версии 5 стоит одна фара. А, рулевая часть, все одинаково совершенно, здесь акцентировать внимание не буду, тормозная система, все тоже самое, одинаковое. машинка тоже здесь, здесь стоит новая, с колесиком, с регулировкой, все как положено. Здесь у нас с вами, давайте посмотрим, дека. Дека здесь осталась визуально схожая с той же, которая и была. Единственное, что здесь изменилось, это контроллеры. Завод вынес внешне для того, чтобы разместить внутри емкость аккумулятора на 30 часов. Если вы помните, раньше было 24, контроллеры стояли внутри. Вот, здесь реализовали так же, как на 108, 128, 118 ультронах. Подножка сместили в заднюю часть чуть-чуть, то есть, в принципе, она нормально. Кстати, здесь располагается, не заваливается, все хорошо. То есть, если бы куда-нибудь сюда, то уже, конечно, может быть, и было бы эта проблема. Освещение у нас по фаре, кстати, все хорошо, кстати, тоже нормально, достаточно достойно. Здесь у нас с вами стоит освещение красная подсветка без какой-то там радуги, сзади также подшипник, посмотрите. Вот, стоит подшипник, то есть все по фэншую. Тормозной диск 160, так же, как и на плюсе. Изменился задний стопарь. Он такой же, как на плюсе, в принципе, с поворотниками. То есть все это у нас есть. Кстати, да, друзья, <coughs> посмотрите, давайте сравним. Вот я говорил, что вроде как будто визуально изменилось. Задняя подвеска на Т11+, да, посмотрите, вот даже сравним, вот я поставил, да, за счет того, что рычаги стали больше, да, то есть сюда пружину поставили другую подвеску. Давайте измерим от оси 21,5 сантиметр, и здесь у нас с вами, давайте измерим, здесь у нас 18 сантиметров, вы видите сами. То есть и даже визуально, если вы посмотрите, камеру сейчас посмотрите да, то есть пружина, они, соответственно... Визуально, по крайней мере, совершенно другие, здесь чуть побольше. Так что я был прав, друзья, глаз алмаз. Итак, конечно, отличается это клиренсом, но, понятное дело, колеса больше, база чуть больше и весом, соответственно, отличие. А так, больше, в принципе, ничем. По скорости, по заявлению производителя, также идет в районе 70 километров. Пробег на одной зарядке 65-70 также. А Так, друзья, приезжайте. Катайтесь, смотрите, выбирайте, все в наличии есть, тест-драйв, можете и на Плюсе, и на обычном обновленном Т-11 покататься. Самокат стал намного интереснее, безусловно, как визуально, так и, соответственно, технически, и теперь уже пробег станет намного больше. Так, ну что, друзья, в принципе, здесь, на самом деле, сейчас мы в дальнейшем вскроем в этом видео, посмотрим внутри, покатаемся, поделимся впечатлениями. В принципе все, не переключать. Так, вот мы разобрали Т11 простой и Т11 про. Ну, в принципе, провода у нас остались точно такие же. Здесь ничего особого. Контроллеры у нас уложены вот так, они у нас получаются прикреплены на двухсторонний скотч. Батарейка, если вы видите. 30 ампер, 60 вольт, по компоновке она выглядит вот так, обычный т 11 здесь уже они решили вынести контроллеры наружу, батарейка у нас более длинная, контроллеры у нас 45 ампер, такие же как и на про версии. Добавили вот эту вот шлейку, чтобы можно было доставать батарейку. Батарейка также 30 ампер-часов. Слушай, ну по ощущениям вообще еду, да, то есть такое ощущение, как вот Dualtron Dual X, я помню, когда снимали года когда, два назад, да, по ощущениям как-то вот есть немножко такое, то, что вот подвеска так вот, колес высоко, высоко стоишь, далеко глядишь. Слушай, ну прикольно. Сейчас Прямая туда, в ту сторону попробую звенуться, поехать. Но скорее посмотрю, как он реагирует. Радиус поворота хороший, прям супер. Слушай, а тормоз прикольный. Да, отрабатывает очень хорошо. Слушай, вот то, что деку, она изменилась на самом деле, стала чуть-чуть побольше. Прям Чувствуешь, она, и вот платформа стала широкая, сама вот это вот, да, лист, скажем так, деки, и, и вот прям стоишь очень комфортно, расположение, ног. Ну, первоначальное ощущение мне на самом деле прям нравится, прикольно. Как он будет сейчас себя на дорогах вести, вот, по, по пересеченке покататься, мне тоже это очень интересно, и хочется его потестить на недорожке вот так вот. Сейчас включил полный привод, оказывается в прошлый раз я проехался не на полном приводе, И просто с места это реально подрывает. Причем э, э, аккумулятор подсевший, то есть у него сейчас показывает 50, ну 57, ну да, подрыв такой не детский. Сейчас по прямой проедусь, поехали. Ну что, друзья, вот познакомимся мы с вами с Т11+, приезжайте к нам в гости торговый центр электроника на Пресне, метро 1905 года. Работаем каждый день без выходных, самокаты есть в наличии, можно приехать, посмотреть, прокатиться, пощупать, скажем так. На сегодняшний день момент съемок это новинка, в России они только у нас, поэтому, друзья, приглашаю вас, жду вас. Мы находимся, как я сказал, торговый центр электроники на прессе. Огромный выбор электродотранспорта на любой вкус и цвет. Итак, друзья, на момент съемок на сегодняшний день цена данного самоката Ultron T11 Plus с 13-9 колесом составляет 99 900 рублей. Пока цену, скажем так, она у нас будет такая, но будем смотреть, да, то есть, ну, и скорее всего, цена будет повышаться, потому что на сегодняшний день есть реально, как, скажу как есть, дефицит по многим комплектующим запчастям на заводе, на китайском, да, то есть, и они, завод нам сам об этом сообщает, поэтому и они, к сожалению, сами уведомляют то, что повышение будет происходить, поэтому, друзья, пока что на сегодняшний день 99-900, успейте, приезжайте, покупать. Ну, а с вами был Станислав, всем удачи, всем пока.